Назарбаева или Эспирантом. В Казани снова зазвучал призыв вернуть улице прежнее название, что создает компания Boston Dynamics. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал арест по делу о причастности к убийству в 20-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы. Напомним, что основанием для ареста послужили показания лидера ОПГ 29 комплекс. Ранее ученый Совет Казанского университета обратился к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову, президенту Республики,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 В июне 2015 года жители Казанской улицы Эсперанто внезапно проснулись на улице Нур-Султана Назарбаева. Городские власти, рискуя нарваться на непонимающее население, решили изменить таблички на домах глубокой ночью. Однако понимания и одобрения со стороны населения они не получили.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 Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Что создает компания «Бостон Дайнамикс»? Смотрите в следующем сюжете. Boston Dynamics – это компания, которая, вопреки всем соображениям, практичности создает роботов, максимально похожих на человека и животных. Недавно они научили своего робота танцевать. У этой компании амбициозные планы и научные исследования идут параллельно с коммерческой деятельностью, о чем говорит зажигательный видеоролик, который пару недель назад, под самый Новый год, буквально взорвал весь интернет. На данный момент у него больше 25 миллионов просмотров, и популярность не спадает. Изящные движения, высокие прыжки, синхронные действия – все это идеально демонстрирует, возможности современной робототехники. Но как же в Бостон Dynamics добились такого успеха? Важную роль сыграли полномерная политика развития наукоемких проектов, государственная поддержка и терпение компании. С момента зарождения компании до момента, когда она начала приносить коммерческий доход, не учитывая государственные контракты и гранты, прошло почти 30 лет. А со временем Бостон Динамикс стал интересным и перспективным активом для таких компаний-гигантов, как Софтбанк, Google и Hyundai. До этого момента роботы и инженеры Бостон Dynamics никогда не занимались ничем подобным. Имеющийся набор движений включает много элементов ходьбы и бега, а некоторые упражнения из гимнастики и даже паркура. Но заставить механизмы танцевать еще никто не пробовал. Изначально танец создавался при помощи программы компьютерного моделирования, в которой проводили адаптацию человеческих танцевальных движений под физические возможности роботов. После того, как выбиралось то или иное движение, симуляцию показывали инженерам. Мы, робототехники, часто говорим, что робот не сделает человека безработным, а заставит его заниматься более высококвалифицированным трудом, требующим соответствующих знаний и экспертизы. То есть общество будущего – это техногенный симбиоз человека и робота, при котором человек выполняет функцию мозгового центра, а робот – все остальные функции.